Всем привет, друзья! Вы на канале Артем Робоксер. Сегодня мы... Это вот моя вторая часть по джоубрейку. Такс. Ну и хорошо, что мне попалась отвертка. Мне только на отвертке всегда везет. Зажимаем. Бежим. <coughs> Сейчас мы заспанем свою тачку. Спаваем. Так, а это что будет И это проводится. Нет, ну у меня же была лодка. Где моя лодка? Где моя лодка? У меня же лодка была, какого? Чёрт, или нет? У -у -у, там супергерой добивает этого преступника, а у меня вот. Так, быстрее садимся, пока у нас не уничтожено. А, -а, а, отстань от твоей. Так, него уехали. Так, едем на, на нашу базу и гиперувод в батсам. Блин. А, моя -а -а -а, эта машина надоела уже. Все время вот это тун-тун-тун бьется. Она мне достала. Кто не знал, у меня еще есть мустанг. Которая, блин, тоже 25 тысяч Я его купил первым. Так. Самая лучшая машина в мире. Прям, я вам говорю, самая лучшая машина в мире. Ух ты! Блин, а вот это. А вот это. Это что? Ага. купить за 800 робоксов. Вы что? Скин на, на вот на эту вот машину. Нет, спасибо, не надо мне такой вот скин. Ваш. А напускай еду. Поехали. На нашу базу. А, юбилирку грабят. Да хорошо, сейчас я тут денежек подобную. А. А, -а, а, бежать надо в юбилирку. Так, я так понял. Да, вот тут по канату надо забираться, значит. Там, блин, полицейский нас остановить уже пытается. не в этот раз ты нас я остановишь. Сейчас надо будет прыгать вниз. Разбиваем. Так, быстрее ломаем. Как дела? Эх, блин, меня убили. Эх, ладно, давайте встанем. Да, выберем все. -таки. Давайте выберем все. -таки. Да я уже кафуков взял все. все. Деньги. Тут ничего нет, Пишет. В мусорках поискать можно металл зачем мне металл мне металл не нужен ничего нет вот как мне отсюда вас забежать вот как Может здесь они издеваются и надо мной издеваются так а вот это что такое непонятно клепнет меня нельзя Такс, берем пистолет. И зачем мне пистолет? Металл опять. Убил карточка моя. Я пошел у нее забирать оружко. герой при бомбаху вот, да. ну, а я так тихонько пойду, не забирать, никто даже не увидит. У меня карточка есть. стал заглушить одним Все, сейчас мы переберемся. Танк. Самую лучшую машину мне испала. Ну и все, забрал карточку и ушел. Бил полицейского, забрал карточку, ушел, все как по маслу. Сейчас пошло. Это очень хорошо. Поехали. А хотя нет, поехали грабить банк. Скинь на эту машину, наверное, не буду. Эх! Какашки меня поймали! Ладно! Вот такая серия получилась, что я все про фуфынкил. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Ну а с вами был Артм преступник и всем! Пока-пока!